Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами снова будем играть в спор! Сегодня евгеньянцы станут высшим существом, они должны достичь центра галактики, центра вселенной, центра вообще всего. Вот наша родная планета, у нас задание, нам необходимо побывать на планете пират. Все понятно, пока. Где у нас планета пират? В смысле? Что-то странное, на... погодите, она не сохранилась? Не... Погодите, как такое может быть сейчас? Она не сохранилась. Игра просто меня поимела. Она меня откинула назад в развитие. А помните, мы же находили других евгенианцев на другой планете. Мы существ таскали туда-сюда. Боже мой. Окей, сканируем. Боже мой. Еще хуже стало мне теперь. Это какой-то день с сурка. О, посмотрите, город. Чувствуется почерк евгенианца. Видите, все повторяется. Ладно, сканируем. А, точно, еще один евгенианский корабль. Все, да, нужно атаковать. Я помню, это уже все было. Один сдох сразу. Ракеты закончились. Не, они у меня производятся у меня мини-фабрика. прямо на корабле. Звезду ли еще не такой умеет. Он еще из шляпы кролика вам достанет. А потом из кролика достанет ракету. Протонную. А потом из ракеты достанет шляпу. И из нее достанет кролика. Ну такой, стоп, почему я снова это делаю? А потому что не сохранил игру, блин. Ладно, возвращаемся домой, я не знаю, как нам теперь быть Мы столько, вот столько всего у нас Там было, столько прогресса И снова мы создаем колонию Давай, город Плюх Сейчас вырастет. Окей, поздравляют меня, мы создали империю, но хочу ли я вообще как-то с ней париться? Есть ли тут люди? Есть. Ну, тусите сами. Мы на своей планете сами придумывали, как развиваться. Сами развивали технологии. Так что вот работы у вас полно. Смотрите, мы нашли планетную цивилизацию, и теперь будем сейчас с ними общаться. Знаете, кто такие? Это империя обезьяна. Обезьяна, это получается обезьяна только без О. Давайте наладим торговлю. Окей, мы не можем этого сделать, пока мы не выполнены задание. Лететь сейчас на планету Лесорды и собрать образцы всех животных, всех животных и растений. Где теперь планета? Лисордо Вот, так, нам что-то показывало, я пропустил Даже если бы я не пропустил, вы бы все равно не увидели Потому что я бы на монтаже вырезал Смотрите, какие смешные Так, давайте возьмем луч Грави луч. возьмем образец Вот, Собрал. Вот это, смотри, какие смешные штучки, волосатенькие такие. Надо взять. Вот это надо взять. А, все образцы собраны, быстрее. Все, забирайте это ваше дерьмо. И зачем люди вообще осваивают космос? Вот такой скукой заниматься? Зачем? Окей, давайте я попробую вот так, в наглую просто. Где у нас там центр? Га... Вот он светится. Мы максимально отзумим. И все, полетели. Но сначала подзар... А, мы не сможем долететь. Нам нужна будет энергия. Межзвездный двигатель 2. Увеличивает дальность полета космического корабля. А, мы не улетим далеко. Но нам нужен для этого курьер 1 и космический турист 2. Эти две награды. А также нужен малый топливный бак. Короче, нам нужно будет поставить себе батареи. Точнее, купить их кучу. Топливный бак, запас прочности. Вот эти четыре штуки нужны. Я так понимаю, что туриста космического мы повышаем, если просто тупо. Летаем по планетам. Ну ладно, у нас нет космического туриста, конечно, крутого и нет супердвигателя. Но Оу. получен значок отличия космический турист. <с> так, смотрите, мы можем мало топливный бак купить. Итак, у нас задание похитить артефакт. Почему похитить сразу? Просто взять. Мы ловим сигнал. О, вот оно. Просто берем гравилуч и забираем. Возможно, что-то дорогое. Мне только одно волнует. Сколько он стоит? За 67 тысяч. Вот как у нас зарабатываются деньги. Итак, лучше мы возьмем, найдем центр и туда полетим. И будем по пути всякие различные планеты. Вот. Сейчас на артефактов насобираем. Заработаем. О, нет! Боже мой, на нас напали. Ой, как страшно. Ой, засада. Они лечат друг друга. Все, у них киллер, тусик. Как будто бы это когда-то меня останавливало. Евгений не оставляет следов. Только осколки кораблей. Вот это мы оставляем, конечно. На один какой-то объект. Забираем. Тяжелый, смотрите, очень тяжелый. На артефакт розовая порода. Блин, это будет дорого стоить. Смотрите, здесь кто-то есть, кажется. Вы дружелюбный? Империя Рогатый в как Общается, неприятно. Я думал, у него такого тела должен быть голос погрубее. Хорошо, я евгеньянец. Пусть все твои миры будут плодородные. Ой, все, они добрые, это хорошо. Давайте поторгуем с ними. За сколько? За 67 тысяч забирай. Так, он смеется надо мной. Я что, продешевил, не понимаю? Давайте смотрим, вот этот путь, скорее всего, нас доведет. Нет, ушки, тут не все так просто. Мы вообще никуда не достаем. Так не работает, давайте спросим у бога. Как добраться до центра галактики в спор? Быстро. Смотрим. Короче, 35 батареек. Между межзвездный двигатель 5. И для этого нужен космический турист 5. Или курьер. Ой, боже мой. Чтобы получить знак отличия космический турист, выполните не менее полторы тысячи межзвездных перелетов. Полторы тысячи. Погоди, вот так это делается? Погодите, как он это сделал? Это, считай, это считается. Так, хорошо. Давайте попробуем это сделать. Пу, звездный турист... Два. И тогда будет полторы тысячи раз нажать. Хорошо. Понеслась. 97. 98. 99. 1500. Есть. И, и межзвездный двигатель тоже доступен теперь. Сколько он будет стоить только? О, мы его даже купить не можем, поскольку нам нужно сначала четвертый, который стоит 750 тысяч. Боже мой, я просто умираю внутри, я мертв. У меня души больше нету. Все. На следующий день. Короче, ребят, это уже следующий день, я снова играю в эту игру, записываю вторую часть выпуска в надежде, что я сегодня смогу добраться до центра галактики. У нас космический турист 5 левела, а значит мы можем себе супер межгалактический двигатель пиндюрить прямо себе в одно место, но нам нужно куча денег. Соответственно, сейчас цель это найти много денег и только добычи разных полезных и Дорогих артефактов мы сможем добиться этой цели Но пока ни одного артефакта нигде нету Как вы думаете, стоит пожертвовать 150 косарями Чтобы выполнить задание С колонией? Давайте, ладно, сделаем это Сделаем колонию себе Может быть, нам что-то откроется Андашки. Маленькая зеленая планета С кучей неприятных мест Фигак! Радуйтесь, евгенианцы! Вы теперь живете на этом богом забытой планете Давайте пойдем просто завершим задание Пока, ребят! Не скучайте тут. А, это что такое средний топливный бар? Купить, конечно. Все, мы теперь можем дальше летать. Я думаю, для приличия нам нужно все-таки попробовать одну из наших планет, наших новых колоний, сделать обитаемое. Вдруг это поможет нам больше денег зарабатывать. Давайте просто генератор атмосферы купим. И там посмотрим, будем от этого исходить. Ну что, генератор атмосферы понеслась. Вот это он надымил. Стабилизация терраиндекса, поздравляем, он повышен, терраиндекс который. На планетах с тераиндексом Т1 уже возможна жизнь. Чтобы увеличить стабильность терраиндекса, посадите на планете по одному растению. Каждого из трех размеров Действуйте быстро а -а -а. Растения, быстро домой Ну хоть что-то интересное началось Всех растений, всех растений там посадим Посадили Смотрите, разрастается. Посмотрите, леса повсюду теперь. Заселение животными. Заселите планеты животными. Лучше всего действовать в таком порядке. Сначала травоядные, потом плотоядные. Все из родного дома будем тащить. У нас будет и травоядные, и плотоядные, и всеядные. И те, кто вообще ничего не ест. Тебя ждет великое приключение. Жало. Смотрите, радостное какое. Вот тебе твой друг. Веселитесь. Ну что, готовы высадиться на новой планете? Есть! Есть! Завершено терраформирование! Знаете, сделал я эту колонию себе обитаемой, и что-то счастья не прибавилось совсем. Ладно, ребят, у нас сейчас следующая цель. Набрать кучу денег, потому что мы все просрали на это терроформирование, которое нам ничего не дало. Будем искать артефакты и собирать на межзвездный двигатель 5. Понеслось! Шрут проложен Погодите, а почему здесь межзвездный двигатель стоит дешевле? 375 всего? Конечно же купить ну, Конечно же, блин, купить Знаете что? А давайте прямо сейчас попробуем. Мы тут. 15 подзарядок батареи. Просто попробуем. Купим ремонтного набора 5 штук. И полетели. Ох, летим в далекий космос. Блин, так много колоний вокруг. Я даже скучаю по тем временам, когда мы думали, что мы одни во вселенной. Я чувствую, что моя затея сейчас провалится, скорее всего. И меня там просто вынесут. Но... Чем черт не шутит, да, вдруг получится. Хорош, мы почти у цели. При приближении к центру галактики становится очень трудно управлять космическим кораблем из-за воздействия на него различных магнитных полей и сил притяжения отдельных планет. Маршруты стали короче, чтобы повысить легкость управления. Не, это полное свинство. Еще меня котцы, так поймаю. или со мной просто болтаются? Привет, ребят. Я мирный. О, блин, эта игра еще бесильнее, чем я думал Так, значит, получается, нам нужно больше набора ремонтного и больше бабла в целом Получается, нам строго лям нужен Вот прям реально миллион глорксов или как там их называют, не помню, спорлинги, точно Потому что я понимаю, чем ближе к центру вселенной, тем меньше я смогу перемещаться на меньшее расстояние А значит, продолжаем поиски артефактов На планету Евгениянец напали Гроксы? Не в мою смену, бэч! Я лечу, Евгенянец! А, а, вот ты где! Отродие Гроксов! Хочет меня выносить, по-моему! Тут же произвели нового. Пожалуйста, подчините меня. А кто-нибудь не хочет мне помочь? Охрененно. Нападают гроксы, пока меня строят заново. И выносят меня. Все, вот такая игра у нас будет. Мой город уничтожили. Мой город Еще один слезли. И что теперь? А и где они меня делают? В каком городе они меня делают? О, прям среди своих. Они сейчас вынесут все мои города. Пожалуйста, зачем вы корабли верили? вообще нужны, если вы ничего не делаете? Я буду угарный если наш... Наша эпопея закончится тем, что просто инопланетные захватчики нас вынесли. Мы можем только наблюдать за тем, как нас выносит. О, нет. А, ну вот, осталось чуть-чуть. Где Гроксы? Э, Гроксы, будьте вы прокляты! Давайте вот так будем лететь, точно. Точно так будем лететь типа по одному и выносить. Стой. Вернись. Хотя бы одного вынести. Хотя бы одного. Сейчас. Сейчас. Так. Все, есть. Ясна тактика против Гроксов. О, блин! Ну так я не учел Гроксов сзади. Отбился от стаи. Сейчас мы его грохнем. Эй. Из-под тишка звездуля дает звездулей. Ну что, кому тут звезды дать, а? Погодите, что? Спасибо, твоя помощь бесценна. Мы в неоплатном долгу перед тобой, мы отбились. Ой, какой ценой мы отбились. На планету Андашкня, на Андашки напали Гроксы. А это что за планета? Это наша планета, интересно? Тем временем на планету Драли напали Гроксы. За что мне это все? Ой, как-то табличка, что на Драли напали... Исчезла. Кажется, драли и мы лишились. В итоге мы остались, блин, с одной планеты всего. Вернулись к истокам, так сказать. Друзья, у нас есть лям. Межзвездный двигатель 5. Теперь покупаем все батарейки. Купить. Окей, у меня есть теперь межпространственный двигатель 5. Пять. У меня есть куча батареек и куча ХП. О, давайте попробуем это сделать еще разок. Мы подкрадываемся. Я хочу увидеть, господа, э, стоп. Но не в том смысле, что меня убьют просто. Я хочу увидеть, что же там в центре. Подождите, вот он, центр. Вот сюда, значит, нам нужно. Подбираем. Хреново как-то все. Лечимся, не забываем лечиться. Вообще плохой путь выбрали, да? Надо линять отсюда. Мы даже не успеваем лечиться. да, нам просто не повезло с маршрутом, неправильно построили, давайте еще разок. Окей, мы на территории врага, надо очень аккуратно подбирать маршрут, стоп. Какая хрень получается у нас. Хм, нет, я все равно куда-то далеко улетаю, вот сейчас вообще тупик. Если мы здесь не можем пролететь, давайте дадим себя убить. Пробираемся с другой стороны. Я фиг его знаю, что получится, что нет. Вот так облетаем. По-моему, неплохо. Или неплохо, или хрень. Так, ну смотрим. Ну, по идее, если я смогу долететь вот до этой части, до этой маленькой дорожки. Паша, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, дотяни. Раз дотягивать, значит, летим. Не, рано радоваться. Очень хочется, но рано. Ой, как мало хп. А я лететь непонятно куда. Наверх. О, черт. Эта звезда меня обманула. Она просто наверху находится и ей насрать на все. Вот сюда. Ой-ой-ой, налево. Ребята, походу, просру, наверное, но пытаюсь. Черт, Не трогайте! Не трогайте меня! Блин! Куда встать? В центр! в центр, мороз! Лети в центр! Лети в, центр. Лети в центр! Лечись! Приветствую тебя, друг мой! Твой путь был очень долгим и совсем непростым. Тебе довелось повстречать множество существ таких разных и таких похожих. Лишь единицы из них доберутся сюда, и это будет лучший из лучших. А ты, благодаря своим героическим усилиям уже здесь, ты заслуживаешь того, чтобы ступить на новый уровень развития. Вселенная, в которой ты живешь, лишь одна из множества. Существует бесчетное количество миров. Невиданные достигли, но все же связаны между собой. Твое упорство не осталось незамеченным. Теперь твоя слава не ограничивается размерами этой галактики. Настало время стать одним из нас. Одним из нас! Ладно, Шучу. Не все так страшно. Нет, правда, у тебя все впереди, все самое, самое лучшее. Ты спросишь. А кто ты говоришь? Я с удовольствием отвечу. Звезду ли достоин узнать правды мироздания? Меня зовут Стив. Теперь тебе да ровно великая сила. Да-да, сила с большой буквы. Силу создавать разумную жизнь и сеять просвещение. Типа я богом стал. Используй ее с умом. Не как я, блин. И тогда однажды мы все станем единым целым. Ну, это я так. Образно. В переносном смысле. Ах да, вот еще что Мы в центре Мы тут заканчиваем кое-какие переговоры Уже почти прикупили себе одну крупную звездную систему Есть там любопытная планета Так что если будешь поблизости, заходи Позавтракаешь, окрестности посмотришь Звезда называется Солнце А планета третья по счету от звезды Получен инструмент Материя жизни Мы в центре. Мы это сделали. Как это было жестко, как это было сложно, и долго, и крепотливо, и скучно, и муторно. Куда нас возвращают? Нет. Все. Теперь я понимаю, что после смерти я не захочу возвращаться, учитывая тот геморрой, который я пережил, нет. Просто пш, мы как будто в систему входим и выходим из нее одновременно. Вот так задумайся, что это все вот такое вот? Что это все? Что нам дали? Посох жизни. Доступно только на планете. Ну, давай. Стой, стой, стой, стой, стой. стой пошли, пошли, пошли. Пш, пш, пш, пш, пш. Они меня просто из под конец. Не тут то было. Божественный, богоподобный, звездюля вернулся. Стоп, доступно только на планете? А чё? Вот, вот планета. Посох жизни позволяет мгновенно сбалансировать экосистему. Шмяк! Нихрена себе, какая классная планета. Есть! Жизнь! Жизнь-то я создал. Я создатель жизни. Я даже не знаю. Тут, в принципе, <laughs> все, планета прекрасна, все жили долго и счастливо. Играет музыка. Играет чертовски приятная музыка. Я сохраняю игру. Не знаю зачем. Мы покорили этот мир с одной планеткой, где все города разрушены, и только один остался дефолтный. О, теперь мы наконец-таки можем спокойно отпустить этот мир. И теперь мы посмотрим на эту галактику. <свот> Тайны игры! Спор у них, это, галактика, это логотип спор, тебе спор это галактика, ага, короче, у меня уже крыша съезжает, ребят, огромное всем спасибо, что смотрели, это было прикольное прохождение, олдскульное, мы взяли такую старую игру 2008 год, она все равно играется прикольно и смотрится нормально, мы скребли по сусекам и все равно прошли игру, потому что была цель дойти до центра, мы это сделали, это не без помощи самих великих евгенианцев а точнее, это все сделали они. Мы верим в них. Вера крепка. Ну, а мы с вами прощаемся, друзья. Прощаемся с игрой спор навсегда. Я не знаю, уже смысла нет сюда возвращаться. А, запомним это прохождение как топовое. Одно из самых прикольных. Надеюсь, вам тоже очень нравилось. Если очень нравилось, то ставьте очень много лайков. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Если вы здесь впервые, то посмотрите весь плейлист со спором. Вам понравится, я уверен. Там целая эпопея. Хотите узнать, как евгенианцы от, от таких существ... До вот таких существ, великих, божественных доросли. Смотрите весь плейлист заново. С вами был Юджин, и всем... ПЯТЬ!